Привет, вы на канале Ингема. Я играю, короче, в Браво Старсис. У нас тут новинки. Новинка. берем, Короче, тут я уже заходил сюда. Я не видел вот этого вот Динамайка. я его... Давайте проверим. Просто проверим. его не представляете, сколько у меня же там героев на самом деле. И вот я просто отдыхал. И вот почему у меня так видео мало выходило. Ну, короче, мы его проверили. Прикольный вот этот. Что тоже прикольное. я его где-то тут видел, причем проверим быстренько, просто интересные. Ту, на на на на на на на на Так, сейчас дадим кое какому чуваку, который мне все время бесит. А, сейчас подлечиться, давай быстрее лечить. Не. Крутой короче Они вот а, сейчас у меня в магазине Я себе уже Столько напокупал сейчас Давай проверим розу Это роза мой, мой новый герой Тут уже Подопытный мой есть Который у меня тоже есть Если издалека Я это слышал Видите вот так вот издалека, то Больше урона наносится И эта роза Сильнее Эльприму Ой, вот этот чувак моченый. Но я его хочу себе получить. Это Фрэнк или Френ. Да блин, иди сюда. Давайте, убейте его. Есть, молодцы. Сейчас, короче, мы сыграем за него. А в других сериях мы покажем другого бойца. На третьем месте, блин. Нормально. За Розу. Опа, у нас это обновилось, офигеть. Круто, круто, крутят. Ящики потом откроем. Не нужны они нам пока. Да, вот. Потом я покажу про вот этого вот героя. Пенни. Э -э Пай Пайпер. Вы думаете, наверное, как я ее выбил? И я еще на высоте не выбил про нее. Не Мистер Айпи, сам-то не знаю, какой у меня выбился. Я офигеваю. И у меня новый кольт. Кольт-бандит. Новая Шерли. Вот бандитка Шерли. Но это в других сериях. ро уди, у ро ру. Хорошо, короче. Уху-ху. есть, грохнуть. О, блин, Мортиз. Мортиз-трин-дер-эту. опа е. У меня мало жизни, у нас пенни тут рядом. Давай. Я, короче, на этом отпуске столько на набивал. Опа, вот тут вот сейчас вылезет этот. Опа, вылез. Правильный грохнули. Опа, а вот это вот неправильно. Сейчас тут какие-то люди лазят, молодые. Там, опа, опять к нам Мортис про... Это Мортис к нам побрался И умер опять У меня много На самом деле У меня 7 Офигеть блин, вот. О, блин О, давайте, забирайте, друзья Ч у нас вдруг стоит пенни Мортис, ну-ка, дай-ка О, блин Ну-ка, пошло отсюда Будем им опять накапливать. А блин! А, давайте мочите. Разверни квадки. А все фу. А опять. Не сюда. И. Фуху. Есть. А нет уже нет. Все. Бой окончен. Опять давай. Я тут видео позже в курсе. Ладно, да, блин, мы сегодня про нее снимаем. Ничего, ладно. Вот тут Биби у нас. Они, по-моему, выиграют. Да, у них тоже Биби. И это... О, блин, она нифига отбивает. их. Не был в курсе это. А это. -а, дети, а то идите, Опа, молодец, чувак, давай, давай. Мочи -мочи. они вообще дерзкие на нашу базу пробираются. Джабу. молодец. Я хочу улететь. Вылезу, вылезу, вылезу, вылезу, У а? -а. Ну есть, убей давай, бери все. А, нет. Bubble jam. давай. О, блин. А он вернулся? Это человек вернулся? О, блин. Сейчас они наберут все. А все опять умерли. А ты смотри. За да нами один смотрит, кто-то видно хочет. Нет, блин. Давайте, уходи оттуда, я сейчас тебя буду, пойду спасать. Вот ты, давай, давай, ну тебя спасаем. Такой, да отстань ты, блин. О, давай бей его. Вообще детское. Я круто, я бой. Ольга, кви. Тут у нас какая-то Ольга Кви гуляется, разгуливает. Такая мужичка, ну, меня. Блин, я хочу тут я танцеваю, аутин Блин, а тут наушники поплю. Ладно, давайте. Играю. Блин, отлично, дай. Опа, опа, кольта, кольта, кольта. Бьем, есть. били кольта. Да блин, зачем ты прямо в руки такинул? А, я понял. Давай, уходите. Давайте, я мочу. Давай быстрее, не бойся. Я тебя спасу, я тебя спасу. А, блин, грохнули. Ня, ч, сейчас нам забудет Давай, Шелли, выходи на охоту. Уху! Бой! Перебой! Давай! Бойся! сейчас! Давайте, защищайте меня! А, вы меня должны защищать! Блин, не успел включить эту фигуру. Давай, Шелли, что-то Давай. Кольтаха. Давай, бьем их. Они совсем просто офигели. Герзкие. Давай. Гони. Голос забили. Ой, мало секунд. Мало, это плохо, блин. А, я только зря потратил. А, нет, там сейчас забьют. Ч я говорил? Огонь тут. Сам лучше, не шутить. Вот этот вот Рико, он уже мочит совсем. Круто, я хочу его все получить. Ну-ка иди сюда. Вот не факт чтобы всех отстрелять. Что в себе! Давай, есть дальше, кто Вань, нам не должны забить. Выходи на охоту. Нам теперь еще легче забить. О! Давай, да... давай, я к тебе верю, забей! Е -е! Давай, а, нет. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, вот ну. А, блин, -а -а, иди сюда, я тебе вс такое расколбас покажу. Давайте. Я иду первый. Я сейчас еще... оба. Давай. Давайте, стреляйте, обстреливай, давай. Муху, кидай, кидай. Нет, не забьет. Я бегу к нему. Да что ты тупишь? Давайте, умочите их. Давай, забей. О! Да блин. Я так и знаю. Вообще не, не круто. Ничего сейчас дадим жесть. Сейчас <схот> дадим попробуем. Русский. О, мы наша команда выиграет Мы наша просто команда выиграет Потому что наша крутая И скорострельная И крутая, только она чтобы этот Побыстрее бил За нами смотрит опять Кто-то там глядит своими глазенками Давай, гони Го, прям гони Е, молодец Е, да Блин, я сейчас тебе кому-то дам Быстрее, быстрее. Мортис. вот Мортиса надо грохнуть. Давай, затормозился. Давай, по мне, Диего. Ну, это было из. Я говорю, блин, кто там был? Ли, что-то там. Сейчас, сейчас. А, блин, надо получить одну эту. Так. Давай-ка. я объем. О, с вами крутой. Погнали, иди ты быстрее. Я начну сначала обзор про маленьких такие силы. Маленькие, а потом сильные. Ой, блин, валю. Сначала я с маленькими силами, которые... Опа, его надо бить. Он мощный, он мощный, он мощный. Он мощный, он мощный. Давай, давай а давай! Установись! Установись с тобой давай. Убей его. -мо, я бы давно был, был в игру. Вот майк находит. Дик, ща убьем И сюда... Я, блин, Динамайк, совсем. Совсем... Тихо, смотри, там Сэнди ходит где-то, походу. Най, запоролся. Я бы скоро и вышел. На пятом месте вообще круто. Давай! В драку, драку, в вой, вой, вой. О, Шелли, Круче был другая глоба. Бы. Бандитка бы, Шелли, глоба бы круче. Давай, блин, издалека бить. Вот вс. Ух, все, набрались. Давай. Где-то. Опа, опа. А вот тут ты запоролся. Я думаю, уже убили. У нас 5 этих сил, а теперь 7. Столкновение, так. Давай, дружище. Мы должны выиграть. А, вон они, вон они. Друг, друг, они тут. Я расскажу сейчас. А, мама вхватывать начал. Ничего, я попробую убежать. Давай. Там прямо только свой патрон потратил огромный. Давай, стреляй в них. Опа, молодец. Молодец, уходи. Семь, 6, 5. Уходи, 4, три. Два, один жди робота. Пепе-переперепим-бим-пим. Бау. А, блин, ничего, на втором месте тоже нормально. Ничего. Тоже неплохо. А, блин. Я бы я бы чуть-чуть бы и добил до этого. Ну ладно, а на этом мы будем заканчивать. Такой коротенький ролик у меня получился. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.